Вот интересная заставочка я смотрю э -э несколько героев за которых нам предстоит играть я так понимаю так, ну давайте попробуем начнем из заново новую немножко уже проходил но лучше конечно заново то есть все посмотрим сейчас как надо будет Тут нам сейчас расскажут историю небольшую. Я так понимаю, проскролить бы как-то побыстрее, да, не получается. Прошло много лет с исчезновения великого воина Арамуса. После себя он оставил лишь пару боевых перчаток, артефактов несказанного могущества, наделявших владельцы силой, способной двигать горы, если верить сказаниям. Также после себя он оставил дочь Галли. Она нашла перчатки, положив начало событиям, в результате которых она окажется в огромной опасности и в компании надежных защитников. Это... Нолан. Колдун мудрый и могущественный, чей язык не менее остер, чем его ум. Его таинственный спутник Калибретто, боевой голем несказанной силы. Гаррисон некогда бывший правой рукой Рамуса, а теперь поклявшийся любой ценой беречь его единственную наследницу. И разбойница, рыжая Моника, которая из друга может быстро превратиться во врага. Вместе они отправились в путешествие по Срединным землям, защищая Галли от тех, кто пытался завладеть ее могущественными перчатками. Нолан, задавшись целью узнать как можно больше о мане, что питает магию и технологии мира, стремился найти загадочный остров Полумесяца, где, по слухам, должны были найтись огромные запасы маны. Когда до острова оставалось уже рукой подать, герои поняли, почему об этом регионе так мало известно. Ну, вкратце понятно. Как всегда, нам предстоит приключение. Как сказать, навязывают нам, подталкивают нас опять на тяжелую тропу испытаний. Но это интересно. На самом деле, про эту игру мало, что я читал. Мало какой информации пока что. Ну посмотрим, как она сейчас будет в деле себя вести. Так, очередной ролик. Держитесь все! Хорошо, что есть русская убилизация. Отстреливайся! Из чего? Это корабль невидимка! Что же его все видят? Да сделай хоть что-то! Чуть что, так сразу я! Не ценит детишки, как им со мной повезло. Нас берут на бордах! Ха! уходи с палубы Ты Ха! что я покрепче тебя? Снова лезут! Левый борт! Гали, что? <Стит> Гали. Я с тебя болен. сейчас я воню. Чего ты сказал? Ну что, рыжая, остались только я и и я. Всегда так. Короче, разбросало, я не смотрю, кого куда. Сейчас, наверное, будет что-то типа, найди выживших союзников и продолжай с ними дальше. Так, проснулись мы в каком-то в лесу. Мы целы, как нам говорят. Ну, как минимум я, Бретта, Гаррисон. Надеюсь, вы неподалеку. Ну что ж, пойдем искать. Так, управление такое здесь. Я думал, мышки сначала... Нет, оказывается, на клавиатуре. Клавишами управления. Так. Нету никого. Куда-то куда нам надо идти, где-то искать. Там карты не работает пока еще. Ничего. Непонятно. Обломки какие-то. Так. По всей видимости, ничего интересного. Пытаюсь еще что-то залутать, но пока, видимо, ничего не попадается на пути, чтобы можно было залутать. Давай. О, это, похоже, один из наших. Хмбз, ты проснулась? Реду, это... ты цел? Да, тебе лучше. Ты уже несколько часов отдыхаешь. Похоже, я была несколько не готова к тому залпу. Мне приснилось... Или ты выпрыгнул с корабля, чтобы меня поймать? Так и было. А как мы оказались здесь целыми и невредимыми? Нолан. Он открыл портал, мы в него упали и оказались на земле с незначительными травмами. А что стало с ним самим? Нам неизвестно. Mm -hmm. А Гаррисон? Моника? Гаррисон тоже провалился в портал. Моника, похоже, пропала. И Нолан вместе с ней. Тогда вперед! Они могли пострадать. Гаррисон уже отправился на путь. Ты уверена, что в состоянии двигаться? Голова немного кружится, но нельзя терять ни минуты. Жить буду. Сначала дай мне подлечить твои раны. Потом найдем Гаррисон. Давай, давай, подлечим. Так, смена состава группы. XZ. У каждого члена группы есть собственные способности для подземелий. Вы всегда можете добавить группу на нового персонажа, чтобы получить доступ к его способностям. Чтобы узнать, кто из персонажей на что способен, откройте руководство и загляните в раздел способностей. Калибретта обладает способностью оздоровления, восстанавливающей здоровье союзника. Попробуйте взять его в группу и воспользоваться этим. Так, вот они как меняются, так. И на пробелы, да? Ага. Понял, как это работает? Идем дальше. Так, куда нам дальше? Сюда похоже не пройдем, да тут, тут завалы, да тут завалено все. Пойдем дальше. Это странно, то есть вроде как двое, но бегает только один. Это такая система? О, -о, -о подожди, что-то бабахает. Лишь бы не зацепило. А то еще чем-то оторвет. Руку или ногу. Без ноги или без руки. Это не особо интересно будет путешествовать, Там что-то есть. Какой-то судок. О, это что это было? Что-то я не то сделал. А, это способность какая-то была. Нажал на способности. Так, это, это инвентарь. Что у нас есть? Так, это журнал с целями. Это мир. Уникальных мод. Ну, короче, статистика всякая. Мир. Ага, и вот они Способности. Так здоровье, мана, оружие, удар по земле, способности. Ага, понятно. Так, какие-то отдельные способности есть боевые еще. Ну надо разбираться в общем. Надо разбираться. Думаю сейчас в процессе мы их все разберем постепенно. А что тут за сопли капает? Что за что за сопли? Что за ерунда? Что это там такое? Оп, бой похоже. Похоже бой. Кто это на нас напал? Что за зеленая субстанция? Так, ну-ка, ну-ка. Сейчас мы что-нибудь с ним сотворим. Так, защита. Снажать здесь получаем урон на 50 до следующего хода Разящий кулак. У нас 14 урон добавлять 10 заряда. А ну-ка, давайте. Вот так вот, родной. испытай и силушки богатырской Так, у тебя что есть? Удар под дых. 14 урона накладу уязвимость на цель, заставляя получать на 10% больше физического урона в течение трех ходов Ну, упаду, no. а Боевка тоже такая пошаговая, я так понимаю. Наведите курсор на символ статуса в бою, на символ статуса в бою или в подземелье, чтобы узнать больше о положительных отрицательных эффектах. Вот, да, да. Клевок, слизня, носит 4 пронзающего урона при каждом срабатывании. Во как. Так, что у нас? Удар под дых? Еще разочек. Ну-ка, вот давай-ка. Получи Получите, распишитесь. это было несложно. Вот так это делается. Слизня какой-то был, конечно, еще нам. Слизняков еще. Сложности какие-то. Не должно быть в таких случаях. Что-то получили, что-то залутали. И погнали дальше. Что у нас тут за пушка такая леса интересная? Ладно, я понимаю, без, без разницы что тут такое. Идем дальше. Начал Ночевку в трактире сопровождаться небольшим диалогом между героями. Так, так, так. В общем, двигаемся дальше. Путешествие, я так понимаю, начинается. Нас ждет открытый мир Battle Chases. Посмотрим. Гаррисон отправился на северо-восток в поисках Моники и Нолана. Нам нужно последовать за ним. Галли, я уверена, что у них все в порядке. Но на всякий случай есть смысл поторопиться. Принято. Ну пошли, пошли. Так, а, а если сюда... О, похоже, что-то ага. Тут бой. Это будет просто. Кто бы сомневался. Так. А если использовать защиту вначале а не кулак. Давай вот сделаем вот так. А, на, на один ход дается, да? Так, ну а ты давай кому-нибудь тогда подпит, заведи что ли. Правильно, правильно. Пускай они расслабляются. А сразу контратак вот так. Ну-ка, ну-ка, я добавлю щиты сейчас. Оп, в два раза меньше урона. Так, а теперь... Давай-ка паучка тогда будем надо сшатывать, надо, надо ну этого вонючку слезнючку что-то он какой-то по здоровью, кстати, помощнее, чем паучок-то будет как-то это, из него вроде бы кузина он собирается, помирать-то ничего, такого-то он, наверное, будет отлично что тут нам дадут? еще одна победа кто бы сомневался, у Опять что-то золотали, обычные компоненты, паучий шелк. Это так, так сказать, для развития для общего. Погнали дальше. А вот это что за точки такие на дороге? Типа места действий или что это такое? Или возможные места... Ну, короче, будем разбираться, я не говорю, только-только начал. И... Без понятия, что здесь и как. Никакого... О, там сундучок какой-то, там по-любому что-то в центре... Но сначала предстоит побить зеленых слизнячков. Думаю, не обязательно нам защита нужна. А Ого! Хорошо, выскритовал. Двух ударов это. Очень круто. Так, немножко что-то дали. Я думал, сложнее будет, что-то противники слабые. Куртка дозорного леснодолия. Что-то мы взяли. Интересно. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Нужный уровень третий. А у нас, я так понимаю, пока еще первый, да? Ясно. Будем, значит, дальше. мутузи всех. Астралист, какие-то цветы собираем. Что здесь? Изучить. Потертый знак гласит. Как чистая переправа. Указочный восток-стрелка. Заглавлена деревня, деревня Высоко... Высокозерная Но прямо поверх надписи вырезана Загадочный комментарий уже нет Все, Все остальное про... Прочитать уже невозможно Так, входим Деревня где-то, да? Что, здесь кто такой? Что такое? Летучая мышь какая-то Защищайся Это я тебе должна говорить Какой защищайся? Сейчас мы ее размотаем какая-то пиявка против нас в конце концов надо превосходство кому бояться 10 всего на наших дамагах серьезно два ее ударами там дырку все впечатление так себе говорит Согласен. что-то уже пожестче наверное надо какие-то компоненты взяли что-то берем потихоньку Набираем. Так, это, наверное, тоже надо залутать. Какие-то какие всякие. Всякую траву собираем. Так это а должно быть у нас обычно в рпг Ну как сколько я читал, ты наполовину РПГ наполовину Инди вроде что-то такое. Посмотрим. Опять замечаем, сколько же вас можно вытузить, да? Вы все никак не понимает. Что вы туда думают, да? Муртузишь, вас мактузишь, а смысл не меняется. Так, и лезете. Отгребайте и лезете, да? у нас еще есть? Натиск. Уже ману, ману будем использовать. Я, так понимаю, ману не надо. Я так наша проще. Почти честная битва, да. Нифига не честного у нас преимущество Еще немножко и будет левел ап. обычная слизь Пошли дальше. Я так понимаю, мы пришли какую-то выжженную деревушку. Так, а тут ничего нет, я так понимаю. С Секретов никаких не появляется. Нет, не появляется. Так, что тут у нас пишут? О, это похоже тоже один гнаж. Я так рад, что ты целая. Ты во время боя нас всех прикрыл от пушек. Это было так? Ты бы ради меня то же самое сделал. Возможно, но результат был бы печальней. Ты храбрая девица, но не забывай, мы все еще не понимаем всей силы перчаток твоего отца. С ними нужно быть осторожнее. Но... у меня не было выбора. Да, пожалуй. Полагаю, он пытался сказать спасибо. М -м -м. Ты нашел какие-нибудь следы Моники или Нолана? Нет. И деревня это, похоже, всеми брошена. На горизонте с востока что-то светится. Может, город какой-то? Нужно посмотреть, что там. Если они выжили, то наверняка туда и направились. Если? Что ты хочешь сказать? Нолан спас нас. Он в состоянии спасти себя, Смонни. Ты, конечно же, права. Пойдем искать их. Гаррисон присоединился к группе. Теперь нас уже трое, я так понимаю, да? Интересно, а... Орды противников тоже увеличивается или у них так все по старинке, по одному, по два калича каких-то. Что нам против двоих-то предоставить, я прям даже не знаю. ничего ну, ничего, стандартная тактика, выносим сразу же какого-нибудь одного, типа однотипный, пока параметры, не знаю. Так, заряд отображается красным цветом около полоски маны. Заряд, доб заряд добавляется за выполнение обычных действий и расходуется вместо маны, добавляя при этом дополнительные эффекты некоторым способностям. После боя он пропадает, так что не забывайте его использовать. Ага, вот эта красненькая штука, которая здесь накапливается, это типа какой-то дополнительный заряд маны. Его можно использовать, скорее всего, наверное, ага, на, на эти способности. Ну, сейчас будем тогда пробовать. Так, ну давай, выносим одного. Получай! Выдерживают смысл они там Мутят. А мы попробуем. Так, быстрый удар. 21 единицу урона. Ну давай тогда, чтобы нам дамага лишний раз не наносили. Вмажем того, что у нас по Сейчас маншотим. И один дамаг в любом случае пройдет. А так одним будет меньше. Удар под дых. Давай. Out, тебя сейчас... ну, давай, это... ну, так, давай, не особо. Тут. Все серьезно, чтобы можно было. Слишком. Способности использовать. Излишняя жесткость. Впечатление опять такси. Если честно, то тоже. Оп, новый уровень. Доступна способность дар природы. Сейсмический удар. Хорошо. Так двое апнуты уже. Но враги, то по-моему, вообще не апаются Трофея возвраща... возвращение трофея генерала. Запись а, написана на пергаменте небрежным почерком. Прошлой ночью с фронта вернулся генерал Савьер. Было уже темно, и никто не рассмотрел подробностей, кроме того, что он был в порядке. Война далеко, но ее эхо докатилось и до железной заставы. Наша численность 100, это вместе с ней и наш боевой пыл. Я не уверен, что Равенхарт с прошлой ночью а, вообще вспомнил о своем патруле, но он всегда слыл лентяем. Но это все до поры, пока Цавьер опять на всех страхов не нагонит Карлос. Закончим чтение. Так, материал какой-то мы нашли. Трофеи, возвращение генерала, Что-то новое добавляется. Как, как, Какие-то какие компоненты у меня внутри появляются. Так, трофеи. Это мы проч прочли сейчас только что. Как -то Какая-то информация, по идее, должна разблокироваться. Но это все в процессе. Так что идем дальше. Удочка, рыболовное снаряжение. Оу, oh, приманка, ничего себе Тут даже рыбачить можно будет Ничего себе А удочки-то у меня нет, наверное Ну, короче, в процессе давайте, ребят. Пошли дальше Так, а вот туда как попасть? Как-то же туда можно попасть, нет? Вон там он вроде наш, тоже наш какой-то чувак Или кто там? Нет, не наш чувак Туда-то тоже надо попасть Ну, думаю, дальше будем Попадем Там что-то в воде Ладно, реагируем только по ситуации. Трое? О, уже трое, вот это хорошо. Тут мы сейчас, наверное, попробуем защититься. На один ход, давай-ка. Чтобы нам слишком много не наградовали. Так, ты у нас что делаешь? Парируем. Ну, я даже не знаю. Попробуем, может быть, скринтуем кого-нибудь. Кого-нибудь одного там. Я и Годя Нормально, чтобы одного-то уж точно вынести. Не получится, нет? И удар поддыхает. Помогло. Да, похоже, мы ее христили. Трое лучше, чем трое противников, так что немножечко мы полишили, так сказать. И это уже хорошо. Так, поехали дальше. Теперь можно кулачками поработать. Этот слизень, что-то было много взял, что Надо его сейчас, если получится тройнирует. Что там Способность способности? Какие есть способности у тебя чего? Наносит 18 единиц урона цели, соседнему рубу. Так, бодрящий удар 34 единицы урона. Это много, наверное. Давай попробуем. 34 я так и не нанес. Ну, даем право голоса Голему, точнее право удара. Так, удар природы, натиск 23 за 4 такие. Если врагу изъем, он истекает кровью. Да, если врагу изю написано. Тогда мы тебя сейчас. А, ладно, хорошо. Мне не пришлось ничего не Скритовала? Она скритовала, вы это видели? На тебе! С одного удара. Нормально он рулит, слушай. Нормально он своим чем то валит всегда. Что-то дали, что-то мы взяли Идем дальше Что-то собираем Так, здесь какая-то развилка Покосившийся дорожный указатель На север рисковый, на юг дикие земли <laughs> На север рисковый Продолжаем путь на юг, значит Дикие земли Но тут же нам что-то говорят Хм, полагаю, замеченный нами город Недалеко к северу отсюда Возможно, следует направиться туда Прежде чем исследовать окрестности Брэдто прав, пойдем сперва туда что ж такое то а? я только собрался на юг и тут на тебе говорят что надо идти на север лес на доле его нашли это какое-то поселение должно быть это и есть то место свет кое-где горит а вот людей не видно куда они делись без понятия попробуем постучать в двери так что у нас тут такое что у нас тут за двери да вы присаживаете трактир ага Сейчас есть где мы спрашивали что на входе знак не разглядели это город называется рисковый но вы не волнуйтесь особо у нас тут пока все стабильно сразу от сердца отлегло а, а что за таверна кровь и кишки чем могу чем могу говорит так отдохнуть посмотреть продать ничего ну я так понимаю мы с ним уже пообщались стакан чего покрепче Это хорошая компания вот что вас ждет садитесь. здесь садитесь так это понятно отдохни не, не надо нам отдыхать ну ладно так держать Ничего нам не надо? тут трактир ясно так здесь какой-то какой-то акцент тяжелая железная дверь жаркая печь и обилие инструментов подсказывают нам это кузнеца открываем Городской кузнец городской кузнец спрашивает <сосы> а вы вообще кто такие какой невежливый способ приветствовать путника <сосы> вы просто не в курсе как мы тут живем Потому что путники... Полагаю, нам придется быстро освоиться. Ага. Чтобы выжить на этом богами забытом острове, нужна толстая шкура. И надеюсь, молоток у тебя тяжелый. К слову о забытых островах. Как вас всех сюда принесло. Мы летели мимо, но попали в пиратскую засаду похоже на правду только не пираты это никакие это обычные бандиты что уж там обычно они только пыжатся но в последнее время прилично нас достали бандиты значит на кого они работают они же бандиты на самих себя в основном хотя в последние месяцы они ведут себя странно меньше дури больше Организации. Мы уже тут даже волноваться начали. Наши друзья отстали от нас во время боя. Мы думаем, они либо их схватили, либо знают, где их искать. Нам нужно с ними поболтать. Поболтать, значит? Вчера на рассвете приходила к нам пара дохлятников. Мы их по южной дороге прогнали. Пойдете туда, думаю, найдете своих друзей. Если не найдем, кто-то об этом сильно пожалеет. Вы там смотрите в оба У них должен быть лагерь где-то в тех краях Снова вы? И почти не истрепались Так, какую-то информацию нам кузнец дал важную Скорее всего, какой-то уже квест Так, посмотрим, что за разговор Не спешите на южной дороге соваться а -а -а, Мы скоро туда направимся Вам виднее Здорово. Это... Так, ладно, ничего больше не осторожнее. Идем дальше это у нас по ходу задания появилось Так, дальше посмотрим, что у нас здесь есть Книга Тайн". А, С Хорошо смазанные горбули На двери свисает аккуратный знак Перерыв на обед Сорвать знак и бросить его на землю Чаровница это запомнит Вы смотрите в точку, где где-то висел знак Чаровницы Что-то мы сняли Что-то мы натворили, короче Охотница Раха. Так-так. У нас в доли завелась новая группа искателей приключений. Да еще, наверное, опытных. А у нас заключаемая предостаточная битва. У вас Ха. У меня тоже. Хотя, судя по тому, как ты держишь свой клинок, мы говорим о разных вещах. Мои противники несколько медленнее. Менее цивилизованные, скажем так. Так. Меня зовут Раха. Раха-охотница. На мой взгляд, единственный достойный противник – это противник несокрушимый. И тут кому-то повезло на этом острове. Э, их пруд пруди. Мы уже заметили. Ха-ха-ха. Вы про слизней и летучих бушей вокруг города. О нет, вас ждет нечто хуже. Мы ищем потерявшихся друзей, а не охотничьи трофеи. Что верно, то верно. Потеряться на этом острове можно запросто. К какова бы ни была ваша цель, послушайте доброго совета. Возьмите этот журнал Bestiaria, записывайте туда, с какими существами вам довелось сразиться. И с Скоро сами заметьте, что у вас станут, что вам станут очевидны их слабые, и сильные места. Если вы проживете достаточно долго, я могу, помогу вам найти более достойные испытания. Так или иначе, в поисках ваших друзей вам это поможет. Мы планируем постараться, чтобы поиски оказались недолгими. После этого мы проникнем, э, мы покинем это место так же быстро, как прибыли сюда. Где-то я уже слышал это. Вы главное постарайтесь не умереть. Постараемся, думаю. И что нам вообще помирать -то? То есть, такие противники тухлые коллекционер хихи -хи говорит нам если у вас есть деньги у меня найдется товар ну я тебя спешу зачаровать денег у нас пока что нет Чао. Да, подожди все чао может тебе говорим чао не приставать так здесь у нас что такое дверь этой страны так дверь в этом, в этот стран Дверь в этой странной форме дом заперта. Изнутри раздаются металлические звуки. Постучим. Звуки продолжаются, и вам никто не отвечает. Дальше попробуем. Постучим еще раз. Звуки на мгновение сменяются парой крепких выражений, вам никто не отвечает. Так, попросим... Постучать. Что здесь происходит? Мамочки, боевой голем, это, это достаточно редкая штука, чтобы привлечь мое внимание для этого требуется быть редкой штукой да теперь прекратишься чат идите своей дорогой и будете уходить на наведите порядок в моей прекрасной винтажной прихожей дверь заклопается у вас перед носом че то мы тут посмотрю вообще нам здесь не радует рады особо выгоняют пинают нас отовсюду здесь что за проход что это такое из земли торчит круглая плоская машина аромат покрытая пылью и грязью включаем ничего не происходит так. ну ладно, ничего не происходит. Думаю, это часть квеста в дальнейшем. А пока что мы будем в Так, мне показывают, надо куда-то вниз пойти. Ну, думаю, что мы вниз пойдем уже в следующий раз. Игрушка интересная, вроде нравится. Посмотрим в следующей серии, что нас ждет дальше. Ну, на сегодня это пока что все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео на моем канале.